Здравствуйте всем. Ну, отчитываться каждый день у меня не получилось, как я планировала, потому что работа меня поглотила полностью. Причем дети мои сидели на больничном, потом на карантине. Ну, я все равно старалась. Сейчас что мы имеем? Прошел месяц. Меня поступает ежедневно, если я рекламу запускаю. У меня ежедневно поступают где-то 3-4 заявки. Ну, из них в работе остается 2 где-то в среднем. Вот. А, все заявки я не успеваю обрабатывать, а, потому что у меня сайт на новостройки, и при этом поступает много заявок по вторичке. Заключила партнерские соглашения а, с некоторыми агентствами недвижимости у себя в городе и подкидываю им за комиссию свои заявки, которые я не успеваю, либо еще в силу маленького опыта, еще пока не смогу обработать. Допустим, где-то сложные кредиты помочь взять, либо что-то такое. М -м простые заявки беру, но пока у меня нет ни одной сделки. Но наработки есть, и я думаю это связано в связи с коронавирусом, с этой ситуацией, самоизоляции. самоизоляцией. Причем я думаю, что у меня даже быстрее выгорят заявки, которые по поступили, чем по первичке изначально, как я планировала работать по первичке. Вот, курс очень хороший, очень советую. Я ни капельки не пожалела, что его прошла. Курс очень полезный, очень много теории, ну мне показалось достаточно теории, что касается эмоционального состояния клиента, что касается скриптов, очень хорошо все объяснили, скрипты в работе применяя, но не всегда получается еще это. Но какие-то уже моменты из скриптов я вдергиваю и вставляю их, может быть, не в той последовательности, не так, но все равно я стараюсь их доводить до клиента. Я маленько поменяла его, потому что в связи с тем, что я предлагаю услуги по вторичке, ну, по вторичке я предлагаю уже оплачиваемый подбор и сопровождение. Поэтому немножко я и переработала. Большое вам спасибо и Дарии, и Антону, и всей команде поддержки. Замечательные ребята. И я надеюсь, заработаю много денег и приеду с вами познакомиться. Что еще могу сказать? Конечно, перед курсом я советую все-таки, особенно новичкам, у кого еще нет хорошего дохода, накопить определенную сумму чтобы у вас был запас на рекламу, не на месяц, а как минимум на два месяца, я думаю, чтобы был запас на оплату хостингов, на оплату сайта, что там еще у нас было, на оплату CRM, если вы выберете платную CRM, то есть все это нужно учитывать при подготовке, вот, что еще? Mm. ну и конечно мне очень понравилось что э, что меня включили в, в, в чат выпускников <laughs> это большая поддержка это обмен опытом э, на обучении я познакомилась э, с некоторыми людьми которые мне помогают э, из других городов делятся своим опытом и без них у меня бы мало что получилось и получилось бы через большие шишки и синяки. Ну, идем к цели, и я думаю, обязательно оставлю еще отзыв после первой сделки. Какие будут эмоции, обязательно все расскажу. Всем пока!